Встречайте Ultima — современный токен с мощным бэкграундом. И его главная задача — стать надежным платежным средством для сотни миллионов человек, вне зависимости от места их проживания, образования и технических навыков. Это простой в использовании и безопасный токен, призванный стать связующим звеном между традиционной экономикой и криптомиром. С его помощью мерчанты смогут продавать свои товары за криптовалюту, проекты — собирать финансирование для своих идей, а пользователи — быстро и безопасно отправлять транзакции. Успевшая стать легендой рынка Ultima теперь работает на смарт-блокчейн улучшенном эффективном блокчейне, созданном командой разработчиков с более чем десятилетним опытом работы на рынке. А это значит, что скорость транзакций увеличится в сотни раз, упростится доступ к управлению токенами, а интеграция в продукты экосистемы позволит пользователям оценить всю мощь нового токена. Ultima на смарт-блокчейне — это мощный шаг вперед не только для нашей экосистемы, но и для всего крипторынка. Это будущее криптоиндустрии, которое мы создаем вместе с вами уже сегодня.